Привет. Привет. Привет, Юля. Привет, Юра. Сегодня у меня в гостях Юля. Юля э, скульптор, как я правильно разучил, и камнерез одновременно. Абсолютно верно. Режет скульптуру по камню. Режем скульптуру по камню. Скажи себе, откуда ты? Э, как ты попала в Петербург? Где училась? И как ты вдруг стала скульптором? Я родилась в Киргизии, жаркой стране, где много красивых гор вокруг. А меня увезли на север, потому что оттуда папа. И там я жила на улице Ферсмана. И меня тоже окружали горы и камни. Знаковая улица, да. О чем я не догадывалась до последнего времени. На улице Ферсмана вообще. Вот. А в Петербурге я оказалась... Интересно, пояснишь, что Ферсман дядечка, который как, как он, который он не только камнями занимался, лени. он всеми минералами занимался. Да, он занимался поиском минералов, он классифицировал, наверное, писал про них учебников. книги. Да. Ну я об этом ничего не знала, когда была маленькая. Я летала через Петербург, который был тогда Ленинградом, к бабушке. И для меня этот город он был совершенно каким-то что-то из ряда вон выходящее, потому что ни в Апатитах, ни во Фрунзе было ничего подобного. Никаких атлантов, кариатит, никаких вот таких вот красивых зданий. И поэтому я всегда ходила очарована этим городом. Это было неизгладимое впечатление. Я, конечно, хотела здесь жить с детства. Я поступила в лице Якубчино, это было несложно. Тоже здесь рядом? Да, абсолютно недалеко. и Куптина. Привет. Выучилась на реставратора Альфрейной живописи. Mm -hmm. Это, по-русски говоря, роспись по стенам или ремонт квартир. Mm -hmm. кварти... mm -hmm. Как же ты к скульптору из э, человека с принцессой не превратилась в скульптору? Почему так вышло? Ну, это, это... Это заняло очень много времени, потому что понять, что ты будешь заниматься скульптурой, когда ты рисуешь принцесс в детстве, mm -hmm. и у тебя никого из родных, никаких художников нет. И вообще понять, как художник, что это профессия, что это вообще, что что, что можно делать как художник, как можно жить, зарабатывать на жизнь чем-то, совершенно не понимаю, как это можно применить. И тем более я не могла подумать, что мне очень нравится лепить, Потому что у меня в жизни этого особо не было, кроме единственного случая в художественной школе, когда мой учитель притащил муфельную печку и глину. Я слепила динозаврика, его обожгли, потом продали его на, на ярмарке, на выставке. На что ты потратила? Полученные деньги? Мне их не дали. Как так-то? Это пошло в оплату, наверное, нашей глины или печки, я не знаю что. А дорого продали, ты не помнишь? Нет, я же не помню. Кстати, это был... Да, после этого я еще сделала такие открыточки, как-то там я их э, декорировала. И в этой же галерее я их тоже построила. Да, там была, и она до сих пор есть. Так это какой галерея. Год какой год-то? Это в Апатитах? Да, ну это какие-то 80-е годы. Тебе там выставку сделать срочно. Точно. Там, по-моему, каменный цветок называется выставка или а выставка называется или галерея выставка я и думаю, галерея может быть и галерея, я уже не помню точно тебе там выставку пусть даже там придет не очень много людей вот и там мои открытки продались за копейки, правда, я помню, что там иностранцы приехали, их купили и вот я была очень довольна так вот, мой долгий путь к скульптуре Начался после того, как у меня была серия очень продолжительных неудач, потому что после лицея я не смогла поступить в Муху два Ой, года. Ничего страшного. Абсолютно Чего? ничего страшного. Кроме того, что подготовительные... Два года ну, да, потратила два года и подготовительные курсы в Мухинскую академию, как она называется сейчас. Отбили у меня всякое желание заниматься, каким бы то ни было творчеством. Да. Я сломала все карандаши, выкинула их. Вообще я решила, что я не художник. Пошла продавать? Пошла продавать фототехнику. И, и но ну, поскольку все-таки тянуло меня хоть как-нибудь к искусству примазаться, я немножко получилась в Европейском институте экспертов. Mm -hmm. Вот. На интерьере буквально один год. И как? Закончила? Нет. Один год. Потом случился кризис, после чего я не смогла оплачивать свое обучение. Потеряла Слушайте, работу, тоже, потеряла учебу. Да? да, кстати. <связь> <связь> вот это бессмыслица закончилась. Что с обучением, что с работой. Ага. Познакомила меня со скульптором. Как зовут? Олег Томин. Он шикарный вообще художник, самоучка и зажигательный совершенно товарищ, который всех подсадил на какую то Как это было? А это было так. Он снимал просто мастерскую, в которой да. приходили друзья, угу. и которых он всех занимал какими-то проектами. Он говорил, давай ты будешь у меня лепить, ты будешь у меня ткать, ты будешь у меня... Там большая там, площадь всё... была? — Сначала небольшая, сначала а, как бы арендовал половину мастерской одного скульптора на Ваське, а потом... — А что потом с этим всем, -всем было? А... Ну вот проекты один такой, другой культуру делает? А, — Ну так потихонечку продолжалось, очень много лет, просто у него было очень много всяких идей, и он так зажигательно об этом всегда говорил, uh -huh. что всем просто хотелось в этом участвовать. Ты что делала? Я начала, кстати, с качества. Так. Как ни странно. Я же не знала, что я скульптор. Вот. Короче. Да как это выглядело? Ты работала в магазине или ты не работала я просто ходила в Вообще нигде не работала, я даже не знаю, вот как уже жили в то время. А где жила? Просто где-то жила? Я вообще-то была замужем. Ага. -а -а. Да, много замужем лет. Замужем жила? Замужем жила. Муж был музыкант и зарабатывал тем, что он играл в клубах. Зарабатывал? Ну, он зарабатывал, да, что-то. А ты просто ходила такова? Ага. Нормально, что-то. А как до скульптуры ты добралась-то? А был, потому что у него проект такой антропоморфные чайники. Это такие чайники, чайники да, вот, вот такая же красота, только у него было это связано с людьми, uh -huh. с, точнее с их головами, которые как-то там трансформированы или перевернуты. Uh -huh. То он попросил сделать пробный первый проект Перевернутая голова с яблоком в рту, uh -huh. у которого из носа течет чай. А получалось это ты он тебе просто нарисовал эскиз, или ты сама все придумала, он тебе просто идею рассказал. Как это Нет, у него куча эскизов. У него всегда были книжки. Получалось, что он книжки полностью, полностью автор этого, а ты просто исполнитель, да? Да. Или ты в, тоже этом была как автор? в этом случае, да. Он мне просто сказал, вот я хочу вот эту серию сделать, мне не хватает сил, времени и всего такого. А, и ты, пожалуйста, были была меня как под будто бы этой... вы подмастели. Да. А он тебе чего-нибудь платил за это? Нет. Тебе просто по кайфу было да. Ой, ну я просто тоже под подмастерия не понимаю, как с ними, с ними быть. Да. В итоге я его слепила. И пока я его лепила... Ну, во-первых, мне это понравилось очень сильно. я подумала, почему бы мне не сделать свое? Из пластилина. Из пластилина. Потом сделала свой чайник тоже в виде перевернутой головы. С яблоком. Не с яблоком. В виде головы фараона. Угу. Где он? Остался на фотографиях у моих друзей. Было 13 угу. лет чайников. Фотографии пришли тогда? Обязательно. Благодаря Олегу и его другу, керамисту, мы сделали форму для фарфора. Купили такую бочку фарфора. Ш -ш шликер? Да, шликер. Отлили чайники. Ну. Вот. И сделали, сделали чайники, я их обожгла, я их по-разному декорировала. Там а, тоже была смешная история на заводе на Елизаровской есть такой завод, угу. где занимаются, занимаются производством фарфора. Погребальных. А -а -а. И там чайники гузрово. Да. Там были классные такие покрытия для чайников. Правда. Нет, чайники были классные, мне понравилось. И я подумала, что всю, вот я буду заниматься вот этим. Это мне вот на всю жизнь хватит. Вот это вот прям удовольствие. И я хотела купить печку, снять мастерскую и начать такую серию авторской керамики. Что же было дальше? Дальше были подсчеты денежных средств, которые мне придется на это потратить. Я поняла, что мне пока не осилить, но надо же все равно как-то чего-то делать. Хочется же, хочется. А тут я узнала, что можно прийти в Академию Откуда художеств. — Я не помню, кто мне сказал. вот Какой-то добрый человек мне сказал. Угу. А ты знаешь? — А взял и поменял все. А ты знаешь? — Да. Я вообще бы и не знала. Не помню, кто мне сказал. — Хорошо. Пришла в Академию художеств? — Я пришла в Академию художеств. Зашла там, где деканат, встретила Владимира Емельевича Горевого. Он мне сказал, ну давай, приходи к нам. Мне кажется, мы ни разу не сказали, что ты там делала. Где? Мы просто знаем, что ты делала. А вслух мы не произнесли, что ты был вольным слушателем. Да. Он сказал... Угу. Приходи, у нас можно заниматься как вольнослушатель Это значит, что... То есть, подожди, ты пришла угу. просто посмотреть И Нет, человек, ну, который я... первый раз тебя видел, говорит, что приходи, можно вольнослушателем быть Я знала, что можно быть вольнослушателем Но я не представляла, как, как это все устроено Просто приходишь туда, говоришь, я хочу вас лепить Тебе говорят, отлично. Приходи, лепи. Можешь со студентами вставать. Когда они там лепят... Бесплатно. Да, бесплатно, абсолютно бесплатно. Они лепят Мне фигуру. Про деньги закидывали сегодня, который раз уже. Да, что это такое? Но... Расплата вот она, да? Вот она, да. Не бывает бесплатного сыра. Ты должна за это месить глину, мыть полы. Надо при этом сказать, что полы. Там, однажды в там и не видно полов то Вот. Там полы, это все равно, что асфальт на улице. Возможно, даже не асфальт чище. Асфальт чище, потому что там не лепят да, с глины. И вот. ты прям мыла эту, эту полы? Да. Можно мыть там полы, а потом это отливать, и будет сразу шликер. Да, можно, можно, да. Ну, вот. Правда, там с гипсом, наверное? по бывает, да. В общем, это здорово, мыть полы там. Ну вот. Еще иногда бегать на рынок, покупать продукты и алкоголь. Вот. Ну и из приятных э, таких обязанностей это, например, поливать скульптуру. Чтобы росла лучше. Чтобы она лучше росла, становилась краше и не сохла. Можно даже иногда полепить немножко. сколько лет ты была военнослужателем? Ну вот один год я работала таким образом, готовилась. Ну, правда, я не буду. Просто работала вольнослужитель. В смысле, прикладывала усилия. Каждый день приходила и лепила? Практически каждый день приходила и лепила, и смотрела, и пыталась понять, что это такое вообще, и как это делать. Ну, я еще и рисунком занималась, uh -huh. но я думала, что это просто для себя, для себя. А потом, когда подошло время поступать, я подумала, ну а что, собственно говоря, почему бы мне не попробовать поступить? Uh -huh. И... Взяла и попробовала. Попробовала. И чего поступила? И не поступила. Mm. Вот, потому что тот год набралась очень сильная команда угу. мальчишек, э, потрясающих, э, талантливых. Плакала? Плакала, конечно, плакала, на самом деле. Это был такой очень тяжелый момент, когда я могла так сломаться. Как, героически говоришь, что были классные ребята такие, а да, ты не поступила, <laughs> как Правда, будто бы ты не расстроилась. Я расстроилась, мне даже снился сон тогда. Что вот они садятся в лодку? И И какие место, где ты поступаешь. Какой какой нет. Что они садятся в лодку и уплывают. А я стою на берегу и так Ну так и было, на самом деле. И что ты год еще? Год я шалей валяй так немножко ходила, уже более расслабленно, но занималась. А полынула по-прежнему по мыло полы может не так усердно но все равно мыло. вот но я просто поняла что я если не поступлю еще раз и второй раз и третий четвертый пятый десятый ну это будет печально конечно но я буду поступать до бесконечности пока пока Поступать до бесконечности, пока не поступлю. потому что Ты для мне... себя приняла такое решение? Мне настолько это хотелось, мне это было просто жизненно необходимо. Я в жизни никогда ничего так не хотела, как учиться в Академии художеств. Да -да -да. Серьезно. Я никогда в жизни не думала, что я так хочу. Просто Академия для меня это было что-то такое, там, это не пожить. Или... Там... А вот Академия прям... До сих пор я с удовольствием захожу в Академию. Вот, ага. Ну вот я стала скульптором в итоге То есть ты поступила? Да И что? Пять лет учебы? 6 а лет Сколько было тебе лет? Когда поступила? 25 а Не так-то и много Ну, я считаю, это самый прекрасный возраст Для того, чтобы поступать Потому что для таких, как я Которые долго не понимают, что они хотят Да ко всем не понимают, что хотят а разве ты не понимаешь, что хотел? Не, ну я-то понимаю, что хотел, а где учиться, не понимаю. Mm -hmm. Ну, как бы. Mm -hmm. Ну, ты так совпало, что у меня все совпало. А А если бы не совпало, то непонятно где учиться. Mm -hmm. Ну вот. А когда ты совсем молодой и ничего не понимаешь, что вот поступишь куда-нибудь не туда и будешь думать всю жизнь. Ждать. Не, ну, я хотя бы хот направление понимал, в каком мне надо. Mm -hmm. вот. А Может, вот если людей же сложнее было ситуация. Вот и у меня такое ощущение, что я, <къем> это, мне надо было вспомнить все. Mm -hmm. Такая родилась э, со стертой памятью. И давай вспоминай, кто я вообще. Раз. И довольно, да, это, это же надо как-то до этого дойти, что ты скульптор вообще. Что в голову так не придет? Ну кто? если у тебя папа не скульптор, то да. вообще не, не скульптор. Какой-то мальчик был? Коротенько про мальчика. Коротенько про мальчика. Мальчик был очень талантливый. Это он тебе подарил триказу? Нет, это мальчик другой. Даже не подарил, это было приобретено у замечательного кузнеца Игоря Андрюхина. Красиво. Да. Потрясающий кузнец, у которого есть большущие насекомые, а есть серия таких маленьких, да, маленьких таких насекомых из серебра. Вот это. Ну, вот одна из работ моей коллекции авторских ювелирных украшений. Ты закончила в итоге Академию Я у закончила Академию Файл. художеств красным дипломом. Mm. Mm. Что у тебя было на диплом? За что тебе дали красный? Ну, наверное, за красивые глаза. Это был диплом святые чешские, святые Людмила и Вячеслав. Как же ты после Людмилы и Вячеслава начала пилить камень? Долго прошло время? Да, прошло время. Как лично. бы далеко получается Академия и ювелирные всякие вот такие вот камнерезные истории или близко? А, ну как сказать? В принципе, это все близко, с одной стороны. Но вот Академия, вот шесть лет это кажется огромный срок. Да, но мы там голубым по Европам проходим все материалы. Мы проходим, э, у нас есть практика по дереву, по камню, у нас есть практика керамика, бронза. И, в общем, все можно попробовать. Ты все попробовала? Но погрузиться? Да, я это все попробовала. Но каменную работу Тихо, я, например, не, не, не смогла наделать. Потому что на это дается месяц. месяц. А какого размера был? Ну, это был вот такой вот а камень, мрамор. Мрамор. мрамор, да. И это был барельеф у меня такой. А вот это вот, когда вы когда учились, это вы учились, да? Вам это все выдавали или вы должны сами где-то купить были? А Нет, вот? нам выдавали, да, да. Вот, так вот. Да. Это же дорого достаточно мрамор. Вот во дворе в, этом с... ли, в садике вы, в академическом забасы? всегда лежали вот такие глыбы камня, можно, можно, было. Ну они нужны <свят> всем, ну они лежали. Это складка как будто, бы, да? Ну да. Но я бы не сказала, что мрамор очень дорогой камень. Ну такой сколько стоит? Ой, не знаю. Ну это не очень дорого. 10 20, ну, Да, типа mm того. -hmm. Да, обычно денег стоит немного. Вот. Оборудование там было. Болгарка, а стукулка. Да. Ну изначально там, да, болгарка, там, чтобы отпилить, там есть приемы. А вообще вот скорпили. И как Микеланджело, mm -hmm. целый месяц я... Топило, да. Очень классно. Но это совершенно другое, нежели то, что я делаю сейчас, потому что мрамор очень мягкий камень и так можно с ним поступать. С нефритом так нет. Да, с нефритом так нет. Нет. А нефрит тверже, да, всего этого? Он тверже. А вот кварц и прочее тоже? Кварц, конечно, мягче. И с ним гораздо проще, чем с нефритом. Но с нефритом более сложно, потому что у него разная твердость. Так, съехали, съехали. До камня мы еще доберемся. Хорошо. В какой момент ты стала камень ездить? Ну, опустим, какими путями. У меня был период, когда я преподавала в художественной школе. Это было целых три года. Mm -hmm. а, сразу после академии я... Поработала на монетном дворе. Ну, и во время академии я работала на монетном дворе. Потом была художественная школа. Потом я работала с одним скульптором, помогала. Что на монетном дворе делала. На монетном дворе Брель. делала Брель. монеты. Брель. Брель. как это называется? Рельефы? Ну да, это очень мелкие рельефы для монет. Дизайн mm -hmm. монет. и лепка монет. С Нет, это не пластилина, это мы сами варили такую специальную восковую массу. Oh. <связывая> а потом как, как? Ну, это такой есть секретный состав, если хочешь, тебе могу рассказать. Ну, просто факт в том, что это масса, которая очень твердая. Ты можно отдельное видео записать про то, как делать рельеф для монет. <связывая> можно. <связывая> если это кому-то интересно. <связывая> Мне кажется, интересно. Хорошо, сделаем. Вот. Ладно, так. Потом я работала с одним скульптором, вместе там что-то ему помогала делать пить портреты и какие-то заказы. И так мы познакомились с Сергеем Фалькиным, который у него увеличивал свои работы. Mm -hmm. Сергей Александрович Фалькин пригласил меня к себе в мастерскую. И я у него выполняла тоже заказы какие-то. То есть ты начала сразу резать камень или ты сначала делала пластилин? Сначала и, я, я делала. делала пластилин. вот И он говорит, давай ты уже начнешь резать камень. Mm -hmm. Хорошо. И я думаю, что же мне делать, у меня были творческие муки, я все никак не могла ничего делать, потому что mm -hmm. я вот у него тоже лепила памятники, можно сказать, потому что это были маленькие императоры наши, mm -hmm. серия. Я никак не могла съехать с этих памятников вообще и сделать что-нибудь. Да, я вспомнила, откуда все чукчу у меня, потому что Сергей сказал, что ну, есть такая северная ну, есть такая идея о, о выставке, которая будет по всему миру перевозиться. И тему Хорошая буду... идея. Да. У меня тоже такое придумать. Северная тема. В общем, сделай что-нибудь северное. С север? Как-то это было связано, я не помню с чем, с какими-то там. С чем-то это было связано, в общем. Не, не, помню. В общем, в итоге я слепила несколько маленьких таких забавных чукчей, которые потом отлились бронзи. и вот было решено сделать их в камне. Сама делала? Сначала сначала не сама, то есть мне был дан такой такая возможность немножко облегчить вхождение mm -hmm. камнирезку mm -hmm. для меня подбивали и фигурку, что? а я уже дорезала вот и первая так работа это... да. так и надо работать, здесь я подбивает, а ты вот. штрихи только наводишь да, ну ты знаешь сразу это ни у кого не получится, потому что для этого нужно либо располагать средствами финансовыми, чтобы давать на сторону либо это должен быть у тебя заказ, где заказчик тебе дает, либо у тебя должна быть мастерская, и у тебя уже несколько работников сидят и ждут, когда ты им дашь что-нибудь порезать. Клювики им еду Поэтому, ну вот, я пришла на готовую такую ситуацию. И, в общем, да, мне подбивали работу, я чистовую резала, отдавала на шлифовку, полировку. Вот это вообще идеально. Это сказка. Да, в общем, я сейчас тоже пытаюсь... Надо, чтобы она так, стала к, твоей. Да, к такому же раскладу. Надеюсь, что получится. Потому что... Чукча -чу. вырезала. Чукча поселилась в Армитаже в итоге. Это странный момент, конечно. То есть ты была на открытии выставки. Да. То есть мы были на одной выставке... Не познакомились спустя несколько лет только. Да, да, да. Почему они так странно организовали, что участники выставки с друг с другом не познакомились? <плес> не знаю. Могли бы быть, кстати, да, чтобы все подружились? Так мы сами будем дружиться. Зато мы это сделали по собственной воле. И, может быть, это правильно. Кто ну, да, вот оказывается, что мы попали на эту выставку. Это, между прочим, историческое событие. Потому Мне что понравилась эта выставка. Понравилась? Конечно. Бруно Мартинация, там эти... Готье, или кто там был? Э, это, что кто там еще тут Короче, там очень такой знаю, список... там были. список, там были, в ты оказался там, это очень круто. Ну Вот я тогда совершенно не знала, кто, кто там из э, ювелиров вообще. Не там не все нормально уже было. Mm -hmm. mm -hmm. Но мне, конечно, нравились те работы, которые туда попали. Дрим, ну, дрим сбылся. Да. Ну вот, а я. А, если бы я представляла, какая бы у меня работа могла оказаться в Эрмитаже, конечно, я мечтала об я этом. Я тоже согласен с тобой. <св> <св> Можем не договаривать фразы. <св> да. <св> Но вот судьба, она такая вот странная, да? <св> ну, мы еще не померли. Мы еще не померли. Я думаю, что да. Есть шанс. И главное не посмотреть, же теперь храните даже. Ну, главное, что они все-таки, когда они все читают... А ты... А, а. Ну, ладно. Блин, да. Так, ты начала делать чукчи. Много у тебя их было-то? Но в камне у меня три чукчи были сделаны. А в чем еще были? В бронзе. А в бронзе сколько? Восемь. А в какого размера бронзе? Небольшие такие. И где все теперь? Все это доступно. Их можно купить в мастерской Сергея Александровича Фалькина. Mm -hmm. Mm -hmm. Не очень дорого. Бронзовые. <laughs> бронзовые. недорого, каменные. Только а один бронзовые? остался. Один остался. Бронзовые, ну, около 20 по-моему, что-то... Вообще, ну, вообще недорого. Вот и пришел конец первой части видео. А вторую часть интервью с Юлей, где будет самое интересное, будет у Юли на канале. Ссылка будет... Вот э, Где-то да? где будет ссылка, да. А, будет сразу в конце появиться кружочек, в котором будет Юлин Юли канал, и на него нажать. зажать. Ура!